Что с вами? Как вы это все между собой соединили? Причем тут самоубийцы с коростой на голове у вашего ребенка. Кто вам это сказал? Короста на голове лечится моим бальзамом и затон. Купите бальзам и затон, смазывайте голову, короста исчезнет. Уберите сладкое у ребенка и давайте препараты, которые будут успокаивать. Нервный срыв же был, слушайте, и все будет хорошо.